Сразу в нескольких ведущих вузах страны проходит заключительный этап Олимпиады для студентов «Я профессионал» масштабного образовательного проекта, рассчитанного на учащихся разных специальностей. Казанский федеральный университет не составил исключения в рамках сотрудничества КФУ. С Высшей школой экономики Казани организаторам удалось детально проверить знания и навыки студентов и магистрантов. Победители Олимпиады получат памятные призы и льготы при дальнейшем получении образования. Мы... В этом году, получается, сотрудничаем с Казанским федеральным университетом. Вот часть из направлений олимпиадных проводится здесь, на базе этой площадки. А, насколько я знаю, по другим направлениям определенным, допустим, КФУ сотрудничает с РАНХИКС, также Московским университетом. А КФУ нам предоставляет площадку для проведения, вот эти все аудитории предоставляет нам материалы, также аудиторию для оргкомитета, и все организационные вопросы помогает решать, потому что, конечно, без них здесь мы не справились бы. Олимпиада проводится по 27 направлениям, от математики и экономики до дизайна и журналистики. Одна из ее особенностей состоит в практике ориентированности. Кейсы разработали научные сотрудники и профессионалы крупных государственных и частных компаний. Задания э, придумали, получается, те, которые, за которые отвечают Высшая школа экономики. Это экономика, финансы, э, бизнес-информатика, социология и журналистика. Возможно, я не все перечислила, но вот основные писали э, представители Высшей школы экономики. Соответственно, задания для бакалавриата и для магистратуры разные, то есть получается, Олимпиада именно уже для студентов. Она в первую очередь, конечно, призвана помочь бакалаврам поступить в магистратуру, с ее помощью можно получить высокие баллы и поступить без экзаменов, а также просто вообще, я думаю, как проверить свои знания. Уже в феврале участники, успешно выполнившие задания отборочного этапа, получат возможность посетить зимние школы. Это место встречи с преподавателями вузов и потенциальными работодателями. Адель Шамилова, Роман Самарин, Владимир Нелюбин, Универньюз.